Вокруг криптовалют ходит множество разговоров о законности ее использования в России. Я предлагаю разобраться со всеми этими вопросами прямо сейчас. И сегодня у нас в гостях профессиональный юрист компании «Лоэнтраст» Екатерина Малерова, кандидат юридических наук. Привет, Катя. Привет. Расскажи, пожалуйста, часто ли к вам в компанию обращаются по поводу вопросов касаемо криптовалют и подобных бизнесов, может быть? Угу. Когда к нам обращаются по поводу проведения ICO, мы работаем над юридической частью. Это, как правило, подбор юрисдикции, где можно на законных основаниях провести честное открытое ICO. Ну То есть это явно не Россия, если говорить о России? Ну, на сегодняшний закон. день, да. А -а -а. Это выбор сущности токена, то есть то, как будет выражаться криптовалюта, что получит человек, который ее купит, скажем. Uh -huh. Это регистрация компании, это открытие банковских счетов и, наверное, сопровождение, вот вся документация, которая связана с проведением uh -huh. непосредственно ICO. А, давай разберемся с другими странами, например, uh -huh. США. Криптовалюта признается имуществом на данный момент в США. С данного имущества граждане обязаны уплачивать налоги. Соответственно, граждане могут спокойно осуществлять операции да, с биткоинами, например. Даже некоторые граждане получают зарплату в криптовалюте. Запрещено только незаконное проведение ICO. То есть деятельность по проведению ICO должна быть лицензирована на уровне SEC, то есть mm -hmm. регулирующие органы – это как деятельность с ценными бумагами. окей. А, okay. Если вернуться обратно к России, как ты думаешь, mm -hmm. при каких обстоятельствах криптовалюта может уже войти в правовое поле и будут готовые законопроекты? Криптовалюта подпадет под правовое регулирование, потому что, как сказал президент, мы не можем никак не реагировать на такие нововведения, да, на такие инновации. На мой взгляд, это точно не будет иностранной валютой, это точно не будет каким-то денежным средством, да. Скорее всего, мы пойдем по пути нашего ближайшего соседа да, и также предложим нечто вроде договора Мены и криптовалюты как имущественного права. Ты про Украину, да? Да. А почему в России биткоин не могут признать, например, иностранной валютой, как доллар или евро? Потому что у нас есть федеральный закон, в соответствии с которым иностранная валюта – это банкноты, либо монеты, которые, которые признаны в другом государстве как официальные и которые имеют материальное выражение. Как ты считаешь, какое глобальное будущее у биткоинов? На мой взгляд, биткоин – это уже как данность, да, как и любая другая криптовалюта. То есть это то, что мы имеем, и то, без чего уже вряд ли мы сможем на протяжении ближайших там десятилетий существовать. То есть э, это то, что вошло в нашу жизнь и, вероятно, не всего останется.